Всем дарова, Я, короче, решил свой влог записать. Не знаю, это вообще старомодно, ребята. 2033 год. Какого нафиг влог, блин. Ой, ладно. Пошлите, наверное, отсюда. А, короче, я, ребят, присмотрел гараж. Ну, наверное, вы все помните мою старую там. Рубрики всякие были. Я тоже снимал на компе. А. Как я гаражи всякие там покупал и так далее. Сейчас вообще на YouTube никто не выкладывает. Я же рутуб. Э, Ладно, погнали, Паш, напишу, чтоб он меня встречал. Так, так сейчас, так, так сейчас, так, здорово, Паша. Так, э, э, погнали, это гараж, посмотрим. Я купил гараж. Все, отправил. Фух, теперь ждем ответ. Ладно подождем его а, ага сейчас все так сейчас напишу короче щас, э, через пять минут выхожу так если чем если чем мы живем в одном подъезде ой как давно я с вами не общался да надо выходим пацаны 2033 год россия все та же о какая бэха. О, Паш, здорово здорово шо как вообще Принарядился по новенькому, как я вижу Вместо красного-синяя Ну ладно, погнали Да-да-да, погнали Коповские тачки Ой, опять андроиды тут ходят Их же вроде запретили, нет? Ну ладно, погнали Э! Ты продавец, нет? Ну этого гаража, короче За 5к продаешь, да? Вот, держи 5к, давай сюда ключи Давай сюда ключи, короче, мы покупаем. Гаражик, секунду. Угу. Так. О, давай сюда ключи. Угу. А, давай, до свидания, шуруй, давай. Шуруй. Так. О Опа, смотри, морковка. Так, давай уберем эту дичь. Опа. А, чё? чё? Чё это за... Мой, я, я застрял. Ч это за машина такая? Смотри, что-то она какая-то старая. Так, ну блин, что это за тачка такая? Ч, он еще не ушел? Здрасте, да, еще раз. Что это за тачка? О, а вы откуда знаете? Так, я фара заглушу что-то, по-моему. Так. Опа! А как она. Там, ч, аккумулятор, гвозди какие-то. Старая-старая. Ой, вообще, ну-ка я вижу то, что старая-старая, какая-то у нее колеса старые, спойлер есть. Давай сейчас, 90-х годов, нифига, это что так... Что так... Так, я заправил бензин, слушай. Э, Давай-ка, ты пойдешь уже, потому что, ну, типа, что ты тут делаешь. Так, ну блин, все, он ушел. Кубика Рубика. Все его знают. Слушай, Паша, поставь пожалуй аккумулятор в жигу, я ся... О, а -а -а, в смысле, с какого так перепуга-то будем дружить-то, ё -моё. А, ну да, сейчас же видишь, сколько мало людей-то на улице. Так, ну ладно, давай дружить, всё нам. Ну что ты поставил, Паш? Аккумулятор, все. Так, сейчас, пацаны, отойдите, чтобы я вас не задавил. О, погнали. Давай, поехали! Эм, э, отчет то на ингелет, что то Ну, знаете, зато не пешком. Сейчас, давайте гараж закроем. Ё-моё. Это чё за дерьмо такое-то вообще? Это чё, краска, что ли, такая? Или плесень? А, нет, это краска все таки Так. Ну, дерьмо... Не дерьмо, а классика. Да... Дэ... У классики, по-моему, другие диски были. Ну, давайте я сяду. Под... Ладно, давай, короче, когда-нибудь... Ну, давай завтра, наверное, в 6 утра здесь встретимся. Я потому что буду, наверное, эту машину прокачивать. Потому что я... у меня машины сейчас нет вообще никакой. Мне вот машина нужна сейчас будет. Так что вот я хочу сделать себе такой корч. Такой, так сказать. Так. Оба. Что-то она вообще не едет, смотри. Ну и машинка, да. Слушайте, у тебя есть какие-нибудь там знакомые механики? Там. Ну, не механики, мне посадить. Мне главное, ее как-нибудь скорость побольше сделать. Там ее перекрасить, чтобы красиво было. Вообще красиво-красиво. Так. Наверное, я сейчас пойду. Сейчас давай я заглушу чтобы она бензин тратила. Кстати. О, -мо, смотрите, ребята, это что за дичь такая? Так, все, заглушил ее. Так, ключ себя буду держать. Ладно, погнали ко мне, наверное. Э, сейчас мы э, э, все вещи, которые там были, ко мне перетащим. Нифига себе. Ладно, давай как-нибудь, я тебе потом ВКонтакте напишу, да. Если что, как бы, говори, если кого-то найдешь, кто шарит в таких говнокарах. Ладно, давай, пока. Сейчас провожу тебя. Так, все. пока. Ох, блин. Это, конечно, денёчек был. Ладно, ребят, сегодня, наверное, мы будем заканчивать, потому что, ну фигли, блин. Давайте даже осмотрим эту машину. Говной машину. Так, здорово, здорово, еще раз. Да, конечно, не машина, а дерьмо какое-то реально. Реально. Ладно, наверное, завтра мы ее и прокачаем, потому что я хочу... Нормальную машину я хочу поставить. Я хочу перекрасить ее сегодня. Ну не сегодня, наверное, где-то завтра. Ладно, ребята, сегодня я буду заканчивать. Завтра мы ее перекрасим в зеленый, крутой, красивый цвет. А не в этот ржавый поносик. Да. Ладно, я, наверное, пойду. Всем удачи, всем пока. С вами был Нокиан. Давно, кстати, не виделись. Спасибо за много просмотров и актив э, в, тех видео, которых раньше были. Э, ладно, и всем пока!